Всем добрый день, сейчас мы идем на обед в нашем отеле Барут Бис Сьюит Сейчас я покажу, чем нас сегодня будут кормить и очень надеюсь на то, что сегодня мы не останемся голодными Потому что, как я говорила в своих предыдущих видео, выбор блюд не такой большой, как нам хотелось бы И каждое употребление пищи у нас как квест проходит то есть мы все время в поисках того, что можно скушать такое вкусненькое, необычненькое. Ну, по крайней мере, не такое, как вот регулярно едим дома. Так, обед у нас ежедневно с 12 до 30 до 14.30 проходит. Так, сейчас идем к столам с раздачей. Как вы видите, на всех столах стоят дезинфекторы. И также отдельные дезинфекторы стоят. Ну хорошо, хоть все это попрохладнее сейчас, потому что утром сегодня было очень душно. Так, на обед у нас сегодня салатики, различные закуски. Так, салаты у нас, наверное, в той стороне будут. Вот сейчас с той стороны обойду. Косоль, кукуруза, ну, в общем, всякая-всятина. Не знаю, я салаты здесь не пробовала, поэтому по вкусу вас не сориентирую, вкусные или нет. Ну, вообще, насколько я знаю, турецкие такие вот салаты с майонезом там, они не очень вкусные. Тут, как всегда, у нас булочки. Тут у нас, как всегда, сладкое. Десерты различные. Фрукты. Фрукты, как вы видите, арбузы, дыни, слива, яблоки, персики, груши, виноград. Так, двигаемся дальше. Сегодня у нас здесь куриный шашлык на обед. Так, это у нас что? Выпечка какая-то с картофелем. Перемешанные овощи. Пицца. Здесь у нас паста лингвини. Вареные брокколи. Здесь у нас, как всегда, по стандарту салат и зелень. Так, что у нас тут? Паста из печи. Картофель с луком. Рыба флорантина. Вот мы, кстати, рыба флорантина попробовалась. Надеюсь, она будет вкусной. Так, весь пробонов. рис с баклажанами. Так, тут, как всегда, у нас детский стол. Детишки. Так, вот, кстати, хочу сказать. Хочу сказать. Вот Многие думают, как и я в первую очередь подумала, что это кальмары, э, но это не кальмары, это лук в панировке. Так что не надейтесь на то, что кальмары будете кушать. Картошка, пицца, гамбургеры. Ну и там также у нас идет кукуруза, помидоры, морковка и огурчики. Так, а что у нас тут? Тут у нас вот тут у нас готовят сэндвичи. Кстати, вот в этом уголке. У нас всегда что-то вкусненькое делают. Угу. Еще давайте. Еще. Все, спасибо. Так, кстати, хочу сказать по официантам. Здесь очень много официантов, которые понимают русский язык. Ну, я так полагаю, то что уже опыт дает о себе знать. Поэтому, в принципе, если вы не владеете английским языком проблем у вас не будет ну или даже просто покажите что вам положить вам положить кстати также у нас на обед мороженое есть также как и на ужин на завтрак мороженого нет вот здесь смотрите сейчас уже четыре вида клубничная получается сливочная шоколадные и вот это не знаю наверное, может быть банановое так что потом еще возьмем наверное мороженое с вами так вот я сейчас взяла себе еще рыбку вот карантины сейчас положу себе еще картошечки и потом салатик возьму сегодня я решила по так называемому фастфуду выступить картошку взяла потом такие вот сэндвичи как всегда любимый салат с помидорами с огурцами с луком вот это вот кстати рыба так взяла сразу десерты тортик потом Такие вкусняшечки. Да, так, корбуз из фруктов, из ягод, точнее даже. Серёж, у тебя, там? У тебя суп, рис, суп, как чечечный, всегда, да. суп, да. Рис и без без Ну вот как-то как так. Сейчас будем кушать, будем пробовать, вам расскажем, вкусно или не вкусно. Давай, Сереж, поделись своим мнением. Не Удивил не в тебя в сегодня в хорошем смысле обед, обед или нет? Как в обычной столловке. Что там Рис, салат, ничего обычного. Не ничего обычного? Ничего такого, да, наоборот. Наоборот, наоборот, все обычное. Все обычное. Ничего сверхъестественного. Мясо, рис, грибы. <с> ну вот я, кстати, поэтому не беру вот сейчас здесь ни мясо, господи, ни рис такой, все, ни макароны, потому что это все в обычной дом. жизни дома хватает. Поэтому едешь сюда на море, хочется что-то покушать, да, что да, не да, кушаешь да. постоянно дома. Но вот здесь вот, я как уже говорил в предыдущих своих видео, гастрономического кайфа вы здесь не получите. С другой стороны, если брать вот эти вот котлетки, колбаски, там еще что-то, там где гарантируешь, там вообще мясо есть? Нет, они здесь все соевые. соевые поэтому я стараюсь брать мясо. Нет, ну мясо, как ты да. говоришь, мясо более-менее, а вот ну, у тебя, наверное, все равно вкуснее, да, будет? Почему меня У меня вообще как типа паста получается. Все и как -то. У меня мясо, грибы, ну Ну вот у меня получается. Вот, кто любит шпинат? Я думаю, вам понравится такая рыба. Я шпинат честно говоря терпеть не могу, и для меня это вы, простите, гадость. Не, не этого слова. Есть невозможно. Картошка деревянная. Несколько дней назад я такую брала, она вроде мягенькая была, я ее подсобыла, так вот сюда зашла. Сейчас какая-то прям сухущая, ее разкрыть невозможно, даже вилка не просекается. Ну вот эти вот сэндвичи. Ну ничего, так соленым огурчиком, колбаски, что там еще. Ну вот можно спастись сэндвичи вот этих покушек салатом. Салат классический, салат, как салат. Ну вот как-то так что мы будем сейчас продолжать нашу трапезу. Ну А вам, все, кто обедает, всем приятного аппетита. Ну, в общем, мы покушали, пообедали. Я для сыпости взяла такой же гуляш с грибочками у Сережи Гуляш мне понравился. Что э, хочу сказать по десертам. Десерты в этом отеле действительно вкусные. Вот они, кстати, меня и радуют. И очень нравится здесь мороженое. Мороженое от Альгиды. Вот я взяла клубничное и взяла банановое. И ванильное, оно растаивало. А, это и там ванильное, да, еще? О. Ну вот так вот. Такой вот у нас сегодня был обед. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. А мы встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!